На менее ты играешь. Походи, браток, дело есть. Ну что ты трепыхаешься? От меня-то не убежишь? мини играешь. А ну-ка выдуй-ка еще что-нибудь. Че, не обедал? На! Ну, музыкант, я тебе хлеба дал. Дал. Так ты мне этот хлеб отработай. <клес> <клес> а я, брат ведь тоже, артист хе хе хе только по-другой счастье. <свист> <свист> ай яй ой-ой. А ты что в лесу, как медведь, прячешься? Убил, что ли, кого-нибудь? Ты, Брт, от гороха ничего не скроешь. Я тебя насквозь вижу. Он сам утонул. Кто? Ребедев Иван Никитич. Он сам виноват, жила Кулацкая. Я у него малевщиком работал. Лес на Волгу сгоняю. Вот. Сидим мы раз у Волги. Я и Анука. Никому не мешаем. tá com no Вставал ко мне. А борода-то у него колючая. Албас-то, а дать ту ден-ден и Чего от меня бегаешь, ишь ты, шустрая, козуля! Ты сам того не болуешь. До 17-го Иван Никич хозяева ходил. И теперь Иван Никич хозяева ходит. Теперь хозяев нету. Нету. Но Иван Никитич, левидишь как? Без меня, год советская власть обойтись не может. Мне, говорит, советская власть разрешила. Я, говорит, опять хозяин. Я, говорит, за вас перед властью отвечаю. Мы, значит, будем работать на советской власти. а Лебедев денежки в карман к себе класть. Так что это? Да. Угу. Ну и еще что скажешь? Э -э, ну и... ну и... и... Дура же ты. Ежели при советской власти без хозяина работать не учусь, дура есть. Ничего. Научимся! Ковырля! Сыграл да. На сердце грусти меньше будет, а я спляшу. <плесвырщик> <плеск> Oh, come on, oh, come on! Let me get you to the top of the mountain. играешься черемистская лопата Бежал я оттуда. С тех пор вот и прячусь здесь. Домой вернуться боюсь. А что со мной дальше будет? Я и сам не знаю. Да ладно, ты не бойся, я ничего не скажу. Шухер не подыму. Мое дело, сторона. Теперь на пару будем работать. Э. <смех> э. Э. Тебе как звать-то? Ковырля. Ковырля? Нет, какая ковырля? Нет, нет чего такой мудреона я. Я тебя буду лучше. Нет. Мишкой звать, <свист> <свист> На! Ты да То-то. Ах, -то. брат, мы с твоей доткой таких диалог накроть им прямо держись. Вы теперь все почтенные жига Но любили вы все, как один. Может быть, дорогие родители, Я и есть незаконный ваш сын. Вот я весь измождённой и скромной, Коли в гроше кто откажет из вас, То поверьте, с усмешкою злобыной, Я подохну при вас через час. Папочки и мамочки, цеколопадать качки, цепочки, мадамочки, циколопаты качки, подавайте пятачки, теколопадать качки, не втирайте нам очки, эти клопоты Давайте, давайте, граждане, давайте, скорее, не стесняйтесь, давайте, давайте покрупнее, давайте, давайте, делать некуда. Ну что ж, это маловато, давай, давай, давай, давай. Стой, стой, стой, тут стой, Он играл! стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, я Погоди, дай сказать! Анук, мы шелы ж ты ному, ты ному и ты наны! Анук, слушай! А ну Куда же Погоди ты? Дом. Куда а, же а? ты? Куда же ты? Куда же ты? Нет, это не он! Я, я, я сама потеряла! Пустите, пустите его! Кабарля! Кабарля! Кабарля! Это что у тебя? Чей? А? Каверли. Нет твоего ковырли. Думать о меня бросим. Слышишь? Нет. Нету. Если бы знать, где он? Ну что, работнички, семичасовый раб день? Наработались? Норму-то выполнили? М -м, легавые черти. Фу. Погоди, и ты работать будешь. Я работать? Я ха Я домушничить бросил, потому что с инструментом возиться надо, с отвертками разными там. Ой, фрайер, ой, фрайер! Дат работы мухи дохнуть, разыграю мировой спектакль. Я вас люблю, Люблю безмерно, Без бла-бла. В тюрьме ученым стал, Любовную переписку завел, Дорогая, а ну, Помнишь ли ты обо мне про старое вспоминать ты? Я это сделал. Ну, садитесь. Грязнов. Вы, кажется, спец. Вот вам отвертка. Чего? Отвертка, говорю. Как дела? Ты это давно так здорово играешь? А теперь, товарищи, послушайте волгскую песню. Исполнение оркестра филармонии и хора. Способности у тебя есть. Тебе бы в консерваторию. Чего? В консерваторию. музыке учиться. музыке. Я брат музыку еще с детства люблю. Мальчонкой был, сам хотел музыке учиться, да не вышло. Куда там в то время? ли ты обо мне? Отковырли. Я? Я люблю тебя по-прежнему. Любить. Живу я в городе. Здесь научили меня грамоте. И <связь> <связь> я! сама прочту! Ну, что ты там увидел? Внук, ты уж не сердец. а учиться, это ты правильно, мы тебе поможем. А ну, давай письмо, давай, давай. Живу я в городе. Здесь научили меня грамоте. Теперь я музыке учиться хочу. Мы теперь сами хозяева всех плотов и лесов на Волге. всей грамоты всех песен. А про старое даже вспоминать стыдно. Очень я скучаю о нём. А вернуться мне нельзя. И всё из-за Лебедева. Кого? Кого? Из-за Лебедева. Ежели бы не он, не пришлось бы мне скрываться. Прощай, Анук. Ну? Все? А, а, а где же он? Тут не написано. товарищ волчок дело это понимаешь такое будет у вас тут учиться музыки один паренек из исправдома способный понимаешь парень ну шалый немного так вы ребята присмотрите за ним поддержите ежели что да где же он только что здесь стоял. В чем дело? собственно говоря, мой друг, умеете? Не дурно. Но... Это, конечно, еще не музыка. Да. видите э -э -э -э, мой друг. У нас, собственно говоря, инструментов таких даже в программе нет. Отойди ко меня. Отойди ко меня. Я его буду брать в мой класс. Это не пустяк, Григорий Николаевич. Вот это самоучник, народный виртуоз. Искать такой ученик – наш колоссальный проблем. Много великий композитор... Как этот по-русски Олегин вложил. вложил в свой музик кусок народной песни. Вот эти ко мне. Как ты называешь, Миша? Ну, Миша, играй еще один какой-нибудь народный песня. Mm. Карл Францович, Карл Францович. У нас же заседание. Неудобно все-таки как-то. Как Ах, извинайте, пожалуйста. Вот он! Товарищ Фасторский, вот тут пришел поговорить насчет этого парня начальник политвоспитательной части из правдома. И как фамилии вот этот курьезен маленький флейт? Шиалтыш. Шиалтыш? Очень мил. Я буду тебя научить, другой шиалтыш, большой, серьезен флейт. Ну, держись. В случае чего, приходи. Ну вот, хорошо. Все в порядке. Спасибо, товарищи. Инструмент имеет называться флейт. Сначала техник не трудный. Ведь стучал палец вот это. Вот это. Файнберг. И сложный ганг. Вончок Через пять лет вы уже виртуоз, он исполнял вот это. Alzo, ma В газете написана картинка, значит, умер. Умер. Погадать надо. А ну-ка, бабуленька, давай я тебе погадаю. Дорогу? Национальной музыки. Ой! Миша и Шпай Талантливый мариц Миша и Шпай Примированный На конкурсе Молодых дарований так, Как же это? Нет <свист> Нет, здесь это Это что-то не так Но ведь но ведь это же ковырля. Если бабушка он имя сменил, значит дело нечисто. Нечисто. В очках. Но все тот же. Бабушка. А я его увижу и все, все узнаю. Знаете, я старый человек. И я никогда так не волновался. Вот это удивительно очень, очень Джурима, концерт. Как это вы делаете, а? Да вот как. Какой удивительный время, какой удивительный люди. Абер, я... Уже старый. Я старый? Кто говорил? Я старый? Ферзакт, я старый? Нет. Та, та, та, та. Знаешь? Горох? Нет. Я теперь Цибуля. Моя настоящая фамилия. А ты что здесь делаешь? Блекботом танцую. Лунные ванны принимаю. Ох и дудилка у тебя. Чего ты трепыхаешься-то? Я ж так по-приятельски. Слушай, ты за что здесь сидел за кражу, а? Или... за то дело? Малахольная. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Откуда ты его знаешь? Кого? Его? Не <смех> да, так, гражданин-начальник. А о чем ты с ним разговаривал? <смех> Ох, и <это> дудило его. <смех> ну так вот, ты мне <смех> скажешь сейчас, откуда ты его знаешь, понял? Играешь, Миша. Эх, ребята, работать как будем. Казбек в облаках. Пастухи слушают бах. куда? Работы теперь, хоть отбавляй. Ты у себя на родине что будешь делать, а? Никуда я не поеду. Я остаюсь здесь. Не поедешь? Почему? А чего я там не видал? В городе жить веселее. Ничего вы, ребята, не понимаете. Я.. Я хочу ехать хочешь да не едешь как же виртуоз талант что ему там в глуши делать ты что же дезертировать решил миша пойдите вы все к черту чего ко мне привязались хочу еду хочу нет никому отчета я давать не обязан И вообще, оставьте меня в покое. Работы испугался. Свободный художник. Пожалуйста, в консерватории мне сказали, могу я видеть Коварлю? Нет, товарищ... Вот этого товарища. Вот он. Товарищ Шпай. Марийский отдел народного образования поручил вас, мне, меня вам поручил, поручил передать. Ковырля. Ковырля! это. Вы ошибаетесь, товарищ. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Как? Я вас не знаю. Ты меня не знаешь? Нет. Ковырля. Моя фамилия Эшпай. Марийский отдел народного образования поручил мне просить вас принять участие в Олимпиаде Самодельственного Искуссия. Странная девушка. Вы не уехали? Почему вы не уехали, работает? Мне некуда уехать. И незачем. Когда молодой человек, незачем ехать. Работает к себе Вот это Это очень плохо А вот вы к себе тоже не едете? Это совсем другой дел Вот это более-менее Стыдно молодой человек Надо иметь Старый, старый он седой волос, чтобы понимать, куда надо ехать, куда не надо ехать. Вот это. Я ждал тебя, Миша. Меня зовут не Миша. Ковырля. Знаю. Как? Все знаю. Я пять лет скрывал все. Я обманул товарищи. Я обманул девушку, которую люблю. Я, я убил человека. Ну, успокойся. Расскажи по порядочку. Мы, мы жили на какшаге у самой Волги. Я работал с плавщиком у Лебедева, как раньше отец мой и дед. Вот, мальчонкой знал я волну, плавать умел на одном бревне по самому быстрому течению, а нуг жила там же. В тот вечер, о котором я хочу рассказать, Oh Лебедев Иван Никитич, да, он, значит, значит Лебедев жив, что же вы мне раньше не сказали? Дал, покуда сам придешь? Не даром, ведь мы тебя здесь учили. Ну, а что поздно, пришел сам виноват. А теперь слушай, парень, последнее мое тебе напутствие. Со старым все кончено. Поезжай на родину. Ты нужен там на как шаге, на ветлуге. Больше, чем здесь. И если в чем был виноват, так работой ты это загладишь. И тебе помогут. Как мы тебе помогли стать хорошим музыкантом, настоящим человеком. Судьба тебя вертела, бросала тебя в разные стороны. Судьба. Помни, Ковырля, ты теперь сам хозяин своей судьбы. Ну, и делай ее по-хорошему, фасон. Не сплошай, парень. А теперь прощай. Если нужна будет помощь, напиши. Болташ влаг, мы каверлятор леев и дешочим элышком и оршин толем. Пашам кушташташ кулешижим, май ижим умлеен алим.